Банде Гурупададанда м Бхактви ндо саманитам Шри Чайтанна Пропум Банди Нитам Банди Радика Атитананга Павуниба Вайшнабибьо Намунама Муканка Роти Вача Алангангага Хатигидам Ядки Патама Аланга Бандипарама Нандамадава Брендавай Тулси Деб Викьява Викья Швайшеча Шнавактипаде Деби તેવિ સરપત વસ તત જય મ સંकતને કষण कથ પદશ गौરીઓ પ प्रकाસન સदानુ રखત गुરु ી यુકત भक्ત प्रમદકષ જগો વર తాస్పధంసి వరంచనతం సరయం డతాతింపనుత పాల భవధపూతం బందే మాపురసతీ చరన వింద యపాద పల్లవనక చందమని ్చటాయ విస్వ జీతన విగదవదశ పురణా Сри Кришна Чайтанна Прабхупада Нанд Сиадде Итагада Дарасибасади Гоурабхактабинд Сри Кришна Чайтанна Прабхупада Нанд Сиадде Итагада Дарасибасади Гоурабхактабинд Харе Кришна Кришна Харе Рам, Харе Рам, Аджануламбита бужо канока бодато. Шанкитануи кабиторо Каруна, благодару, Хари Хари Хари, Хари, Хари Сура, сура, ирибхандит, дыбарупа, бххтинча, муктинча, дада, синитчам, бавану, Нара, уно, прия, мана, мада, пахарам, барану баги, саджави, багани, лакшмир, ясса, чабаксаси, ясса, кришна Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари Хари Рам, Рам Рам, Хари, Хари. Жасьястивакти ревагвати, Мануратина Асата Дхабото Яс-сиасти бхактир бхагбати якинчана Сарабхуна истатра шамай сати сурай Хару абхакта-сакута махадагуна Мануратина Асата Дхабото Гаудья Гошти Патти Гаудья Гошти Патти Шишалапакти Ситханта Сарасвати Госвами Такар Прабхупат пара Гуру гору сказал для того чтобы по-настоящему следовать махапрабу качество проповедника заключается в полном следовании махапрабу сказал что если мы способны принять все Идеал поведения, который являет нам Махапрабху, это указывает на ну, подлинность проповедника. Он объясняет, что если мы сами не утвердимся в следовании Махапрабху, мы не можем проповедовать. А если мы будем проповедовать, несмотря на нашу квалификацию, мы разрушим себя и разрушим тех, кто слушает нас. Пострадаю те, кто слушает меня и сам я. В Чайтаньчаритамрете на этот счет есть очень ясное заключение. Махапрабху утверждает, бхакти правах, чтобы проповедовать бхакти, необходима милость Кришны. Если вы не получите ее в полной степени, вы не сможете этого делать. Кришна Шакти означает Сваруб Шакти, потому что Кришна и сварупшакти Шакти не отличны друг от друга. И сварупшакти в этом стихе означает Бхакти Шакти, то есть Бхакти Деви. Таким образом, Господь и Кришна и Бхакти Деви не отличны друг от друга. И в этой шлоке речь идет об Бхакти Деви. И говорится, что без Бхакти проповедовать невозможно. В Вайпуране есть одна шлока, которая описывает качество проповедника. Спасибо, это тот, And кто поддерживает Ачаран. Тот, кто в точности следует всем правилам и предписаниям. Тот, кто, прежде всего, применяет, направляет на себя все правила и предписания. То есть, первый вопрос — следую ли я сам тому, о чем говорю? Если я следую всем наставлениям шастр, если я применил их в своей собственной жизни, в таком случае я смогу помочь другим, помочь им принять эту ситханту. А если преданный следует сам, но другим не помогает, и вы нельзя назвать Ачарьей. <сослужит> потому что Ачарья помогает обрести другим Бхакти. Итак, Ачарья ⁇ это тот, кто прежде всего применил к себе все правила и предписания. Он сам в совершенстве следует им. А во-вторых, он помогает другим установиться в следовании и обрести бхакти. Как это делал Махапрабху, он следовал сам, и в то же время он наделял бхакти других. Почитайте читание Бхагаватам, и читание Чаритамри, то вы увидите, что куда бы он ни шел в Бангладеш, в Южную Индию. Он всегда говорил Асада, сада саддана Татве и указывал людям, что вы сможете обрести все при помощи санкиртаны. При помощи самбанды, абидея прайджана. То есть самбанда, абидея, Наша садия, садна татва, если у меня нет яркой концепции, яркого представления этого, если у меня нет веры в Бхагавана и что делать, как я могу помочь другим? Поэтому Прабхупад и говорил, что мы не можем получить ответ Бхагавана, мы, он не вступает во взаимодействие с нами, лишь потому, что у нас не ведят веры в Него. Мы не получаем его милости из-за отсутствия веры в Него. Возможно, она может быть и есть у нас, но на 50%, у кого-то на 70, но полностью мы не полагаемся на Бхагавана. Кто, кто может на процентов предаться Бхагавану? Даже.. Саньяси не всегда способны на это. Они могут говорить, но когда доходит до дела, это не совсем так. Кави Карнапур, сын нашего Шивананда Сены, написал огромную книгу, Чаттани Чандра Махатмия. И там он описывает настроение Махапрабху. После того, как он принял саньясу, он покинул дом. Люди спрашивали у него, куда же ты отправишься, где ты будешь жить, как ты будешь поддерживать свою жизнь. Махапрабху отвечал, я бросаюсь в океан Кришны. Ананда Моя Кришна. Кришна полон Ананды, полон трансцендентного блаженства, и я бросаюсь в него, в, этот, в эту Шьяма Расу, Шьяма Расу Кришны. И когда ты бросаешься в этот океан, тебе совершенно все равно, что будет в будущем, что в настоящем. Поэтому меня не интересуют вопросы, касаемые моего будущего. Я пойду туда, куда понесет меня течением. И таким ответом Махапрабху преподносит нам урок, который заключается в объяснении подлинного значения саньясы. Принять саньясу означает, Полностью предаться лотосным стопам Кришны. Когда мы получаем дикшу, мы предаемся лотосным стопам Гурудева. Хоть может быть и только внешне. Когда саньяса, это когда мы предадимся Господу, все, что принадлежит нам, нашу речь, наш ум, все, чем мы владеем, мы отдаем Кришне. Вот это и есть настоящая саньяса, но. Мало кто следует этому. В Айапуране сказано, приведены два критерия, кто есть Ачарья. Он обладает бхакти сам, он следует всему сам и делится бхакти с другими, помогает другим установиться и правильным предписаниям. И на самом деле все шастры говорят одно и то же, что не обретя Кришна Шакти, проповедовать невозможно. Сегодня я начал с очень важной шлоки. Мне говорится о, о том, кто, кто обретет окинчана бакте. Окинчана бакте означает ниргуна бакте. Ниргуна означает айкантика бхакти. Это синоним. Они указывают на отсутствие материальных качеств, таких как сад, тама и кама гуна. Раджагунам. Когда человек обретает такого вида бакти, все полубоги начинают помогать ему, поддерживать. А те, кто преданными не являются, у кого нет бхакти, не обладают хорошими качествами по-настоящему хорошими. Если они... У них есть какие-то хорошие качества, возможно, они присутствуют в них. Тем не менее, они материальные, они не находятся в категории апракрита, не относятся к трансцендентным. Поэтому мы не можем сравнивать трансцендентные качества гуру и вайшнавов с качествами материалистов, возможно, с хорошими качествами материальных людей. Потому что трансцендентные качества не могут проявиться в материалисте. Шимад Бхагавад Махапране, Бхагаван Шикришна говорит Удви важную вещь. Тот, кто принял отреченный образ жизни, все полубоги, прежде всего, восстают против такого человека. Они чинят проблемы и препятствия на пути такого преданного, не давая ему совершать бхакти. Они предстают перед ним в, в различных образах майи, как лабха, пуджа, пратиштха, как женщина, мужчина. Они всячески стараются сделать так, чтобы этот человек пал. А об этом говорит сам Кришна. Прежде всего, все полубоги восстают против того, кто принимает отреченный образ жизни. Они делают все возможное, чтобы такой человек не смог совершать Хари-Бхакти. Но когда они поймут, что такой преданный обладает бесконечной любовью к лотосным стопам Гурудева, как, если они увидят, что такой преданный считает, что Гуру его сердце и душа, такой преданный осознает, что Гуру не отличен от Бхагавана, тогда все проблемы а, закончатся. Проблемы, препятствия, испытания, которые посылают полубоги. Бхагаваши Кришна предупреждает, что вначале полубоги препятствуют преданному, ставшему на отречен образ жизни. Даже в процессе совершения парикрамы полубоги порой создают разные препятствия. Итак, бессмысленно искать хорошие качества в тех, кто преданными не являются. Также происходит так, что вы, мы совершаем баджан. Мы еще не достигли успеха, тем не менее мы стараемся. И в таком, в, мы можем видеть недостатки в Гурудеве в процессе нашего баджана. Что же, говорить о других, о материалистах? Мы видим недостатки. Видим, что у Гурудевы не хватает какого-то из качеств. Гурудев говорит строго, нет у него мягкости. Он гневается. Как это возможно? Как то совместимо с вайшнавом? Как может быть вайшнаве гнев? А вот тот саду, он очень добрый, очень добрый, постоянно подкармливает меня просадом. Что я пытаюсь сказать? Качества, которые находятся у вас, материальные, они не трансцендентные. Соответственно, мы не можем видеть трансцендентные качества Гуру Дева. Мы выискиваем недостатки. Но не нужно сомневаться, что ему присущи все благие качества. Хоть, может быть, нам мы не можем сейчас разглядеть его милость, но из-за того, что мы... Слепы сейчас, на данный момент. Мы не можем разглядеть его милость. все на самом деле зависит от нас. Видим мы, благие качества в нашем городе или нет. Возможно, ваших самскар недостаточно, чтобы увидеть это качество в вашем духовном учителе. Может быть, вы видите только те качества, которые вам нравятся. Вы видите то, что вам хочется видеть. То есть, естественно, если вы полагаетесь на свой материальный ум, вы видите то, что вам нравится, и не видите, и вам кажется, что у Гурудева есть недостатки. Безусловно, может случиться так, что вы... Можете <связать> видеть недостаток, к примеру, мягкости в своем духовном учителе, но это совершенно не означает, что у него этого качества нет. Этот стих из читания Чиритамриты, в котором говорится, когда в человека вселяется привидение, Дух, если сознание высокое, достаточно высокое, Дух не может влиять на такого человека, потому что привидение, Дух, вселяется только в того, у кого сознание низко. Оно все время выискивает тех, у кого низкий Стандарты, низкий уровень чистоты, низкий уровень сознания. На самом деле чистота и сознание — это прям пропорциональные вещи. Когда дух видит, привидение видит, что чистота не поддерживается, уровень сознания низок, и именно к таким людям и приходят духи, вселяются в них. То есть, когда происходит это вселение Духа в человека, он, он накрывает сознание этого человека. Если оно низкое, то происходит просто, Дух может это сделать. Но если сознание высоко, у него ничего не получится. Так Дух вселяется, и начинает... Он покрывает сознание, и начинает... из вашего тела, то есть делать все, что ему заблагорассудится, что ему вздумается. Мы знаем очень много подобных случаев. Знали, я сам видел во Вриндаване, как опасные духи. Даже мне духи бросали вызов привидения. И в этой штуке Кришна с вами говорит, что на самом деле все мы находимся под влиянием духов приведения. Но на самом деле мы можем это осознавать или нет, но имеется в виду, Майя Деви покрывает наше сознание так, что мы действуем как сумасшедшие. Мы не следуем Гуру и ващнам. Потому что Майя Деви, как, как Дух руководит человеком, и он ведет себя не в соответствии с, со своими желаниями, так и Майя накрывает человека так, что он действует, как сумасшедший. То есть мы все равно, что держимые Духами. Майя Деви контролирует нас, мы находимся под ее руководством. И все делаем под ее влиянием. Так Майя Пишачи, Майя, ведьма Майя вечно толкает нас на неправильные поступки. И она постоянно покрывает наше сознание. И мы начинаем чувствовать привязанность к своим детям, к жене, мужу, она толкает нас в разные направления этого мира. То есть тянет что она чинит, всячески чинит проблемы. Харибаджан практически невозможен в таком состоянии. Итак, сегодня день ухода Шилы Бхакти Вам Вама Господи Махараджа. Чуть позже я... Итак, он великий преданный. Я расскажу лишь некоторые моменты, чтобы вы осознали его славу. Когда он был совсем маленьким, восьми, семи лет, тот роду, он пришел к Шиля Прабхупаде. И с того момента он жил в Мадхе и исполнял наставления Гуру и Вайшнавов. Порой нам кажется, что это невозможно, потому что Гуру и Вайшнавы дают столько наставлений. Лучше просто жить в Матхе, чуть-чуть совершать служение но не следует Гури Вашнаму полностью. Но в таком случае успеха не достичь. Он учился здесь, в институте Бхактивинода, и жил в матхе. Все, Он очень быстро запоминал все, о чем говорили учителя, и в храме он совершал весь день служения, все оставшееся время он совершал служение и не делал домашнее задание, потому что он все автоматически запоминал на уроках. Весь день он совершал служение вайшнавам. Какая у него была исключительная память? Невозможно описать его привязанность к Вайшнавам в трех словах. Он был в полной Анугати. Поэтому мы находим, что один Вайшнав очень могущественный, а его духовный брат не обладает такой силой. Почему? Потому что есть разница в анугате. Если вы почитаете жизнеописание того, кто стобе, его анугате несовершенно, потому что вся анугате, вся могущество приходит через анугатию, через канал а, от гуру варги. Я сам очевидец, свидетель этого. По милости Гири Махараджа, Бак... Сагар Махараджа, Наяннандас Бабы, Бхагатива Батирхи Господи Махараджа, Барти, Махарадж, Шила Санты Господи Махараджа, благодаря их благословениям я вдохновлен. Если недостаточно Анугати, если присутствует лицемерие, силы быть не может, энергии быть не может, Это еди... потому что Вашнава единственный канал. И Бартига Суима говорит то же самое. Я всю жизнь занимался Вайшнава Севой. И благодаря этому я чувствовал вдохновение. Но люди думают, что можно запомнить какие-то шастры, а потом начинать рассказывать их. Но анугатия настолько сокровенная вещь, подлинная анугатия. Это не механическая вещь. Это желание осознать, осознать стремление Гуру Дева и воплотить их. Я придаю все, все, что у меня есть. Даже свое собственное тело я отдаю тебе. «Я твой, твоя собака, я отдаю тебе все, о Прабу, все, что у меня есть. Ты мой господин, а я твоя собака. Пожалуйста, считай так». И такое монастырение показывает, что у ученика нет никаких корыстных интересов. Он лишь хочет, он лишь желает блага, желает исполнить желание своего духовного учителя, Господа. Я могу привести пару примеров, с помощью которых вы сможете осознать, какова сила Гуру Крипы. Если человек получает настоящую милость, он в его сердце огонь. Вспомните случай с Курешем, я очень часто привожу его в пример. Он был готов отдать все свое тело, все, все, свое тело на служение Гуру -Деву. А наш Киша Махарадж, он также был готов расстаться с жизнью ради служения Прабхупаде. Наш Минода Кешова Госвами Махараджи. Он одел одежды Прабхупада, когда Прабхупада хотели убить. И точно так же Куреш. Он переоделся в одежды Рамануджи и Те, кто хотели убить Рамануджи схватили Куреша, хотели выкладывать ему глаза но он не отступал. Куреш, Куреш несравненен. Это идеал ученика. Точно так же Кешва Госвами Махарадж. Его совершенно не заботило, что... Его совершенно не волновало, что ему придется умереть за Гуру Он был готов на все. Итак, пара примеров о том о, о милости Гуру. Рамануджа Ачария и его духовный брат стали служить Гуру -деву. К сожалению, я забыл, как его зовут, второго ученика. Однажды произошла следующая лила. Рамануджа Ачария — Увидел, как его духовный брат стелет Гурдеву постель. и сам ложится на эту кровать. То есть он ее постелил, ложится, а потом слазит и говорит Гурдев, просто ложитесь. Когда Раману Шанчо увидел, он показалось это возмутительным. Это же кровать Дева, нельзя даже прикоснуться к ней. То есть, но иметь в виду, что ни в коем случае нельзя там сидеть или тем более лежать, это оскорбительно. В то время Рамад Джачария был еще юн. Его Ачарья началась позже. И это происходило каждый день. И, Гуру... И Рамад Джачари однажды сказал своему Гурдеву, вот, что происходит. Он ложится на вашу кровать, катается по ней, а потом слазит. Гурудев подозвал you этого ученика. Говорит, ты мне каждый день стелишь постель, так? Да. И ты что, там, сам спишь? Да, я ложусь на нее. Ты что, не знал, что это оскорбление? Это огромное оскорбление. Страшное оскорбление. Да, я знаю. Но зачем ты это делаешь? Если я. Я готов отправиться в ад, но я должен быть уверен, достаточно ли мягка постель для вас для вас. Может быть, там какие-то. Не совсем она хороша, для того, чтобы вы на ней спали. И Грудов был очень счастлив услышать его ответ. Следующий пример с Говиндой. Я уже рассказывал о том, как он перешагнул через Махапрабху, который спал в дверном проходе. Но... Он сделал это ради служения Махапрабху, но обратно он не выходил. И когда Махапрабху спросил, «Ты почему тут сидишь? Почему не идешь?» Он сказал, «Как я могу выйти? Ведь ты тут спишь». А Махапрабху ответил, «Как заходил, так и выходи. В чем проблема?» Но Говинда ответил, «Если я, я пришел сюда для того, чтобы массировать твои лотосные стопы, для того, чтобы...» послужить тебе ради своих абсолютных интересов а выйти отсюда Мне нужно для того чтобы ради служения себе ради своих интересов равно Ачария получил особую мантру его Дев сказал никому не говори ее никому не говори но как только он вышел из комнаты Гурудева, в собрании 74 людей он произнес эту мантру. Узнав об этом, Гурудев разгневался. Ты пренебрег моими наставлениями. Я же сказал тебе никому ее не говорить. Ты же в Ад отправишься. Ты отправишься в Ад. Но Рамуджа Чели ответил, я крошечная. Незначительное творение. Если я отправлюсь в ад, это не такая же большая проблема. Потому что если я, если 74 человека, которые услышали эту мантру, получат освобождение, я могу и пострадать, я могу пойти в ад. Тогда Гурдеп осознал, насколько велико сердце Рамануджачария. Был очень доволен, учеником. То же самое говорит Прабхупад, что он ради проповеди, читания Вани готов снизойти до любого уровня, готов спуститься до любого уровня. Люди могут критиковать меня, говорит Прабхупад, могут подвергать меня нападкам. Тем не менее, я готов, ради проповеди, читания Вани отправиться в ад. Такова Гуру Сева. Мы не готовы что-то пожертвовать свое, свое сердце, что-то пожертвовать, пожертвовать материальным умом, телом. Все это мы оставляем для себя. Но как же нам обрести Кришну? Если мы полностью не предадимся Кришне, Он не ответит нам. Следующий пример. Один ученик Шанкарачари, Шанкараджаджа пишет so many Шанкараджа пишет так so many Говиндам, Бхаджаджаджам, Бхаджаджам, Бхаджам, говиндам, Санкраате, Саннити, Кали, Нахинахираксати, Дункриякарани. Бхаджаджам, в этой шлоке Шанкарачарья пишет, Санскрит «Санскритская грамматика не спасет меня». Только Говинда может спасти меня если я буду поклоняться Гавинде, Все думают, что Шанкарачарья — Майвадия. <плес> да, он действительно вынужден был проповедовать Майваду, тем не менее он был ващнавом. Сейчас шастрах «Шанкараха сакшат». В «Шанкараха сакшат». То есть в это означает, что сам Бхагаван пришел в облике Шанкарачарья. Because my says, I cannot давал класс ежедневно утром. Но Однажды его ученик ушел стирать его одежду своего духовного учителя, в лес ученики Шанкарачари уже были готовы слушать урок, но Шантарачари не начинал. Кто-то из учеников сказал, Гурадев, пожалуйста, начинайте, чего мы ждем. Но Гурадев отвечал, пусть придет Падяпат. Он пошел стирать мои одежды, он вернется, и мы начнем. Но кто то из учеников сказал, «Падъяпат абсолютно неграмотен. Вы же рассказываете о Веданте, он же спать будет. Зачем он? Зачем ждать его?» Абсолютно без разницы, присутствует он тут или его нет. нашим инкарачаля ничего не ответил. Он понял, что ученики говорят так, под влиянием ложного йога. Он хотел явить превосходство под Пада. Итак, по тот постирал вещи, пришел на урок и как ветер, то есть со скоростью ветра, процитировал все шлоки, которые Учитель рассказывал на прошлом уроке. Остальные ученики поразились. Он же был неграмотный. А теперь он настолько учен. Это доказывает, что для подлинного севака, слуги, гуру, гурупада падме, садгуру, нет ничего невозможного. Он может say, победить весь мир. Сделать невозможное. Парикрама хороша, если again. у вас... Есть самбанха если вы развиваете ее, тогда вы что-то почувствуете. Если есть самбанха вы получили дикшу и предались, тогда вы сможете осознать все, что связано с парикрамой, когда вы будете приходить в священные места. самбанха необходима. Помимо этого, Бхактина Токур пишет в Киртане, самбанда-джанина, осознав мои взаимоотношения с гуру, бхагаваном, моей, мы сможем по-настоящему совершать парикраму, когда это осознание придет к нам. А в противном случае мы будем только мучиться от палящего солнца, Отсутствие просада. Таким образом, необходимо подготовить себя к парикраме. Конечно же, мы не можем сделать это собственными усилиями. В этом вопросе необходимо положиться на Гуру Ивашнава. Итак, храм Бутешвара. Там можно остановиться на ночь. Я оставался на ночь там, тогда в 3-4 часа утром, рано утром, то есть храм Бутешвар находится рядом с храмом Кришна Баварама. То есть в прошлый день можно, я проводил пуджу Бутышир Махадеву, а на следующий день отправлялся совершать парикраму. Нандия я поклонялся и также просил благословений и начинал свою парикраму, шел в Матхуван. Но на самом деле необходимо руководство, в противном случае трейдер, вы не найдете maybe, эти места. Может быть, нужно пройти 10-12 километров, но если дорогу не знаете, то придется накрутить гораздо больше кругов. Go, a... То есть необходимо какое-то руководство, чтобы so, вы четко знали путь. Я обычно прошу благословения Уббатеширу Махадеву, прошу разрешение совершить парикраму и еду без всяких разговоров. Материальные разговоры запрещены во время парикрама. Киртан – хорошо, но большинство людей, 99,9% совершают парикраму и болтают обсуждают материальные вещи. Выйдите на парикрамную дорогу, вы увидите. Они просто идут, разговаривают. Но это не соответствует правилам парикрама. Парикрама означает сосредоточить свой ум на дхаме, на лотосных стопах. Дхама, дхама означает нитянанда или баларам. Если мы будем говорить, обсуждать всякую ерунду, то мы не обретем силы от парикрамы. Сила прийти может несравненная. Но если вы будете следовать правилам и предписаниям. А не делать то, что вам вздумается. Также во время парикрамы хорошо повторять Харинам. Я обычно ходил вот с этой дандой. Она совершила so, со мной много парикрам. Данда очевидец. Я носил с собой Данду. Емкость для воды. Какую-то подстилку, на которой я спал. И какую-то емкость для пищи. И больше ничего. Гамча на голове, как сейчас тюрбан накрученный. Этого достаточно. И идти нужно с полной концентрацией. Медитируя на лотосные стопы Гурупада Падма, Нитянады прабхупады, Бхатюна они помогут совершить вам Дхама Парикраму и обрести ее милость. Расстояние на самом деле большое, 10-12 километров. Дорога непроста на ней. Мелкие камни, острые камни. Парикраму нельзя совершать в обуви, она бесполезна в обуви. А вся дорога усеяна острыми камнями. Но идти нужно с терпением. Потому что парикрама как раз и помогает нам взращивать терпение. И наделяет силой. Habit, boy, на самом деле, деле, мои детские, детские привычки играть в футбол, футбол моя де детская любовь к футболу помогла футболу мне в... пари, на парикрамах. So То есть, есть я нах... мог находиться под, под дождем, под солнцем палящим. Итак, мы называем это место Мадхуван, но местные люди называют иначе. Нужно знать оба названия, как называют Браджаваси это место и как называем это место мы. Тогда мы не пропустим но, его. Итак, мы придем в место, где Друва Махараш на протяжении шести месяцев совершал баджан и встретился с Бхагаваном. Посмотрите, насколько решителен и насколько сильный, и насколько высокий баджан он совершал, что получил даршин Бхагавана. Всего каких-то шесть месяцев. Но за шесть месяцев он обрел совершенство. Сколько предания, сколько любви необходимо, для того, чтобы обрести то, что обрел Дрова. Но на самом деле все, что вы делаете, дает результаты. Все, что вы не делаете, говорит Бхагаван в Гите, что все, что вы делаете на духовном пути, поможет вам в следующей вашей жизни. Да может еще и в этой жизни вы достигнете успеха. По милости Гуру и Потому что все зависит от вашего самопредания, от вашей любви Гуру и Вайшнавам. Я сейчас вас не лишаю вдохновения. Я говорю, что сейчас в этой жизни вы уже можете достичь совершенства, обрести нашу главную цель обрести сокровища. Если вы этого не сделаете, значит вы глупцы из глупцов, если у вас не получится. У нас есть все шансы, чтобы этого достичь. Верховный Господь даровал нам их. Итак, в Мадхуване достаточно холмистая местность, так что Друмахарач Дру совершал баджан на верх, вершине холма. Там находится храм, где Друмахарач совершал свой баджан, там божество на райны с четырех рукой. Если вы захотите остаться там на какое-то время, потому что это очень могущественное место, там Дру Махарадж совершал баджан. Я, я также оставался там, сидел в удивленном месте. Около храма есть веранда, которая с которой открывается вид на весь матхуван. И там я сидел и повторял Харинам, закрыв глаза. Чапати uh, I mean, uh, uh, там, то есть какого-то просада там вряд ли можно будет дождаться, потому that. что там просад в 12 в час времени на это, чтобы ждать, скорее всего, не будет, поэтому нужно идти дальше. Итак, Друва Тила, то место, где Друва совершал баджан, очень могущественно, потому что именно там Друва обрел ситхи, совершенство, он встретился с Бхагаваном, поэтому это крайне могущественное место, это место ситхи. Помимо этого, в шастрах сказано, что в Мадхуване постоянно находится Бхагаван. из-за скиз Дрого Махараджи, который он совершал Bhagavan там, Богован очень любит это место. И в шастрах рассказано, что Бхагаван постоянно присутствует там. Из-за любви к своему преданному дрове Верите вы в это или нет, но Бхагаван действительно там. Только подумайте о том, что действительно там произошло. Пятилетний мальчик Друва обрел даршин самого Господа. У Друва, у Друвиного отца было две жены. Его матери была первая жена, но отец был слишком привязан ко второй жене. Первая жена жила в уединении где-то за пределами дворца. Сунити и Суручи звали жен царям. Царь должен, если у него отражены, то он должен относиться к ним одинаково. В противном случае он причинит боль к той, он, которую он недолюбливает. И, конечно же, это неприемлемо, что первая жена живет где-то за пределами дворца, а, царь живет, а вторая жена наслаждается всеми преимуществами. Но кто мог поправить царя? Тем не менее, царь был хорошим человеком. Его звали Уттаннапад. Тем не менее, он совершил такую ошибку по отношению к своей первой жене. Но эта первая жена была очень мудра. Она не обвиняла мужа. Она восприняла эту ситуацию как плоды своей кармы. Возможно, в прошлом я делала что-то не так, что сейчас пожинаю плоды этого. В противном случае, почему бы царь отверг меня? Она была красива, была очень хороших качеств, очень умна. Но царь был слишком привязан ко второй жене. А первую жену отправил жить в сад, то есть за пределы дворца. И жил с первой, со, своей, со своей матерью, с, с первой женой своего отца. А мачеха друга, то есть вторая жена, была настолько низких качеств, что не позволяло Друве сидеть на коленях отца. Но Друва Махараш имел все права сидеть на коленях своего отца. Тем не менее, это не позволяло. Ему было очень обидно от этого. Мачха сказала, для того, чтобы сидеть на его коленях, тебе нужно родиться вновь, но уже из моего улона. был поражен. Почему он это говорит? Он заплакал и побежал к маме. Все это произошло прямо перед царем перед утрападом Он не присел свою жену, он не отругал ее, почему ты говоришь такие вещи сыну. Все, все дело было в его чрезмерной привязанности ко второй жене. Другой Махараш был очень расстроен. Помимо всего, он был к шатриям, то есть очень решительным когда его мать увидела, что тот плачет, он рассказал всю историю. Мачеха прогнала меня. Что мне теперь делать? Не переживай, сынок. Возможно, в прошлом мы делали что-то плохое, именно поэтому сейчас мы пожинаем плоды. А иначе мы же не сделали ничего плохого. Я веду себя хорошо. Я не неуродлива. Не Но почему же твой отец отверг меня? Все это плоды кармы. Моя. Она взяла на колени друга и сказала, не ищи ни в ком, ни, никого не обвиняй. Не ищи виноватых. Воспринимай все, что происходит, как плоды собственной кармы. Так или иначе, если ты обратишься к Падда Паласан Лочану, к Верховному Господу, Он разрешит все твои проблемы. Но как же мне Его призвать, как вызывать к Нему? Ну, нужно в уединенном месте звать Его. И мальчик очень серьезно воспринял эти слова. Так что следующим утром, ранним утром, когда все еще спали, он убежал в лес. Он пошел в лес, чтобы отыскать там уединенное место. Когда мама утром увидела, что ее сына нет, она стала очень переживать, что, что с ним. Новость дошла до царя. Он Также начал очень сильно переживать, «Куда, куда он делся. Возможно, похоже, я совершил огромную ошибку. Может быть, он совершил самоубийство из-за того, что произошло вчера. Он стал ругать себя. Я совершил ошибку, я не должен был так себя вести. Царь перестал есть и пить. А когда дрова шел. а и тут явился, тут в королевство явился Нараджи Махарадж. Нарада Мухарадж, ему не нужен ни паспорт, ни виза. Он появляется в любой момент там, где хочет. Нарада Мухарадж, Пристал перед онопадом, и вот он удивился, опад... вот и тут. «Почему ты плачешь?» — спросил Нарада. «Мой сын ушел куда-то, я не знаю, где он сейчас, из-за того, что я такой плохой отец, из-за того, что я так плохо поступил с ним, он ушел». Нарада сказал, «Не переживай, не... сейчас не беспокой своего сына, он в надежном месте, он под защитой. Это все, что я могу тебе сейчас сказать». Наступит момент, когда ты все узнаешь, потому что если бы Нарада сказал, где он, отец помешал бы друге совершать баджан, а между тем, Нарада предстал перед Друвой, чтобы проверить его, он сказал ему, ты ты же совсем маленький. Какая тебе разница? Обидел тебя, оскорбил тебя, отец, или не оскорбил? Куда ты идешь? Кто будет кормить тебя молоком? Там? Кто даст тебе молока? Кто даст тебе пищу? Нет, я не вернусь с твердостью, сказал, Друва, я должен встретиться с Бхагаваном, подмолоченным. О чем ты говоришь? Муни и Риши. Великие мудрецы совершают баджан в целях, чтобы встретиться с Бхагаваном. Но как ты, маленький мальчик, сможешь достичь такого уровня, чтобы увидеть Бхагавану? Этот лес наполнен змеями, дикими животными, но Друва был непоколебим. Сам Господь послал народу Дхру, Друве. Он рассказал ему, что маленький сын у Танапада идет совершать баджан, но он не знает, как его совершать. Именно поэтому Нарада и предстал перед Друвой. Он проверил его, прежде всего он устроил проверку, но затем он понял, что Друва не преклонен. И тогда он дал Друви Дикша. Друва подозвал он его, хочешь совершать баджан? Да. Тогда иди, отправляйся, прими омовение в Ямуне и возвращайся, я дам тебе мантру, потому что без мантры достичь Бхагавана невозможно. В то время там, в Мадхуване, была иммуна, протекала иммуна. В настоящий момент ее там уже нет. Итак, он принял омовение и вернулся. То есть в там четко описано, что река была там, что иммуна была там. Нарда Махарадж дал ему мантру сказал, как он должен ее повторять, закрыв глаза, таким образом совершать баджан, и а это, в конце концов, ты встретишься с Бхагаваном. Он спросил, теперь я могу уйти? Ты начинаешь баджан? Да. И народок п -п пошел. Но Друва вдруг остановил его. "У Гурдев, Гурдев, пожалуйста, ты расскажи, как выглядит Бхагаван. Ты объясни, чтобы я его узнал. А чтобы я сконцентрировался на нем, чтобы я представил его, и Нарда сказал: закрывай глаза, и он наделил его, даровал ему силу, даровал ему видение, описал у него четыре руки, цвет его кожи подобно молодому грозовому облаку, на нем красуется драгоценные. Камне он в точности писал Господа, так как будто бы создал картину, философскую картину, в сердце дрова. Конечно, это не была пустая философия, это все это было. То есть сам Нарада описал Господа из своего сердца, он сам видел его. И тогда Друва начал совершать баджан. И он совершал настолько аскетичный баджан, что в конце концов он перестал даже дышать. Завтра мы продолжим говорить об этом. Итак, нужно помнить об этом. Завтра я расскажу о том, как Друва Мухараш совершал баржан. Очень-очень вдохновляюще. Даже перестал дышать.